Доброго времени суток. С вами Катамхали. Ленкор 10 уровня американский Агая, Ну, да, я бы сказал, сложно получаемый корабль. Даже не сложно, а долго получаемый корабль. Ну, кто в теме, тот знает. Ну, а в теме тот, кто играет в эту игру. В принципе, ничего сложного в этом нет. Просто надо очень-очень ну, долго это делать. Короче, проехали эту тему. Карта у нас называется Путь воина. Игрок твоя совесть. Можно сказать, агрессивно Огайо здесь пошел вперед Ну, так же, как, в принципе, и вражеский Кремль Но пока Огайо Не спешит стрелять Ждет момента, когда Кто-то из противников совершит ошибку Подставит борт, что и делает Кремль Ну, Кремлю Кремлю Деваться было некуда, он уклонялся от вражеских Торпед но залп мягко говоря, неудачные. Но тут сразу было видно, что как-то маловато упреждения берет. Точнее, наоборот, слишком много. Потому что Кремль практически остановился. Там, возможно, он еще получил затопление. Да, когда мы получаем затопление, скорость корабля сразу же снижается. Ну, вторым залпом тоже должен наказать. Да, сразу 30 с лишним тысяч, но только одна цитаделька. Это еще Кремлю, в принципе, повезло. Потому что вот что чо а, да, вот такие корабли, как Кремль, Монтана, они в борт как-то... Да, или тот же Ямато. Пробивается очень легко. Ну, то, что пробивается, цитаделька у них... Выбить легче, чем, к примеру, да, у некоторых каких-то у немецких. Ну, у немецких, наверное, вообще сложнее всего. Настреливает еще у Ага и ПМК, не знаю, возможно, он ПМК прокачанный. Ну, во время боя это. Ну да, можно понять, если смотреть, насколько точно летят ПМК-шные снаряды. Да, если, к примеру, корабль ПМК не прокачан, там будет лететь все, что в лес, что по дрова, все. Залпы буки Торпеды прямо по курсу 6 700. Здесь тревожная. прячется за островком от торпедной Торпеды атаки курсу. Есть там на точке какой-то эсминец Сейчас и буки опять будут подставлять борт Дистанция, ну, достаточно неплохая 14, даже уже меньше километров С таких дистанций Уже не так сложно попасть Ну и буки, да, тоже Вертится, крутится тоже понимает, что может прилететь. Не дает ему там союзный эсминец отсветиться, да, в принципе. тяжелых крейсеров одна из лучших маскировка в игре. Опять не особо удачно. Два снаряда всего в цель Пропадают, попадают. Один сквозняк и там какой-то Несущественное пробитие. Пошел здесь союзный дрейк вперед. Куда? Зачем? Ну, может, хочет там еще торпедную атаку совершить. Но, по-моему, он сейчас просто отправится по-быстрому в город. Почему он не стреляет хотя бы по Кагеру? Давай, уничтожай Кагера. Опять не, не очень серьезное попадание по ибуке да, на уровне прошлого. Всё, Дрейк кинул там торпеду Что у него там, да, у Дрейка У него сколько там, три торпеды на борт Вот здесь Наполе тоже прям хорошо Так порт подставляет Будет сегодня Когда-нибудь вторая цитадель или нет Вот сейчас, наверное, момент Оп Да, есть, цитаделька 20 тысяч урона Будет одну торпеду агая. Мог и две поймать Ну, отчасти, опять же, тоже везение да, Что успел откатиться Торпедной атаки он здесь, я думаю, и не ожидал Попадает в засвет Югума Три, три сквозных пробития Так бывает, уходишь от торпедной атаки, отворачиваешь, приходится подставлять борт линкора. Ну и Зюм здесь смотрит в другую сторону. И на 43 тысячи. Это пока что лучший зал в этом бою. Две цитадельки за раз. Уже урон перевалил за сотню. Торпеды идут справа, залп по Еще одна цитаделька. Да, вот так. Если торпед была чуть больше дальность хода, здесь не избежать торпедной атаки. Хотя бы одна, но попала бы в агайо, но... Противник не подрасчитал дальность. Ну, некоторые, да, что тут говорить. Смотришь, когда какая заряжает фугасы. Сейчас, по-моему, Югума придется не сладко. Чуть-чуть не хватило, чтобы его добрать, но ПМК свои дело сделает. Да, есть мастер Славицкий ближнего боя. На что Югума надеялся? Блин, такой бой, нет авианосцев, раздолье. Тем более на Югуму, на уровне лучшая маскировка, по-моему. Сколько Югума, это у нас же девятка. Да, у него, по-моему, там 5,5. Чуть меньше там, чем у восьмерки. У восьмерки, по-моему, 5,4, у девятки 5,5. Успел здесь, по-моему, сделать залп, когда противник еще не отсветился по Риге. Есть! Рига отправляется на дно. Тем самым уже два уничтоженных противника. Здесь вот Наполи еще просится прям, дайте мне в Бордину. Ха-ха, есть, Ха -ха, есть против... третий уничтоженный противник. Урон переваливает за 200 тысяч, получает игрок достижение основной калибр. Ну, когда достижению награду. Который, по-моему, в данное время не приносит ничего, кроме красивой вот этой, да, да после боевой статистики. Раньше хотя бы за это флажочки давали. Сейчас вроде не дают. Ну, сейчас уже, уже давно вроде это отменили. я знаю, кто будет следующим. Шарли Мартель. Ну, тут уж убойная дистанция. Семь с небольшим километров. Человек надеется, свои три торпеды кинуть. Ну а залп неудачный, там 5 с небольшим, ну в районе 6, может, и сюда 4 сквозняка. Ну, в такую проекцию нет шансов у француза, чтобы пробить Агая. так на линкорах играть гораздо интереснее. Да, вот такой агрессивный. Есть. Четвертый уничтоженный. А то насколько скучно, я не знаю. Вот есть игроки. Ну, есть, а мне кажется, их большинство на линкорах Которые отыгрывают от третьей линии За счет дальности стрельбы Там на пределе, дистанции Где-то сидят карты Ну, скукотища, согласитесь А тут прям налево-направо Броссор здесь был шанс уничтожить Агая, Но не повезло Использует Огайо хилку Это все тот же Игути Он один был Пожарная тревога Попадание в ПТЗ и одно пробитие. Но опять несущественное настрельник в ПМК. Кому? погросся. Ну да, в принципе, Агай получается, значит, прокачан в ПМК. Хотя у него не так много пмк -ородия. Сколько там? Ну, 10 стволов на борт вроде бы. Так же, как у Монтана. Уклоняется и Буки. Остаются 4 в 3 и достаточно такой получился напряженный бой. Кстати, команда противника даже по очкам немного здесь впереди. Надо крайне осторожно, потому что, да, еще непонятно, кто все-таки победит. Вот сейчас более-менее. На 8 тысяч получается попасть по японскому эсминцу. Сейчас будет возможность еще немного установить прочности. Да, вроде и остров впереди, но сейчас отворачивать придется подставлять борт Гросу. Мне кажется, лучше здесь дать заднее. Дольше проживешь. Ловит гросс торпеду, остается у него там 26 тысяч прочности. Удается уничтожить и буки все-таки, наконец-то возниками доковырял его все-таки ага Ну, залп по гроз ну что из грозы ну цитадельку из грозы конечно выбить трудновато ну удается еще пожарчик повесить из пмк но ну, все больше теперь, у противника шансов уже никаких и нет так что всем спасибо за внимание не забываем подписываемся на канал кому понравилось обязательно ставим понравилось всем удачи до новых встреч пока пока